Иван, куда мы сейчас двигаемся? А, мы сейчас едем к а, деми Киберворум. Это такой чувак, у которого дофига всякого оборудования дома. Там синтезатор еще какая-то хрень. Сейчас посмотрим, что там у него. И продолжим снимать диссидент. Я демок Баш, это был эксперт. Баш, баш, баш. погадай, на картах где мы? Это специальные гадальные карты, на которых сидела девственница. Только такие карты. А, да. на что гадаем где мы и что мы здесь делаем тогда левой рукой от себя от себя от себя Оп. ну вот мы видим восьмерку крестей которая означает бесконечная смерть что называть культурой чтобы ты поменял на музыкальной сцене россии с этим альбомом лег лё в психиатрическую больницу И Шули обливал ему прямо в сумку с пластинкой. Сказал, не мое, я просто рядом стоял это такое, Такие песни доделать не надо Еще Стас был одним из первых людей, которые придумали нейрофанк в мире Для меня нейрофанк это прежде всего прием работы с басом по пути проституции наркоторговли идут вот ну как драку мы наткнулись на каких-то в общем пьяных курсантов тематика мло у меня присутствует а -а -а. мастурбация как ты подделывал год рождения чтобы тусить маме долго я стеснялся снялся на меня вытащили на эту эстраду и я начал отжигать короче жили. а не попросили сигарету а Стас им дал по голове всегда людям было сложно сориентироваться как ты знаешь то есть ну что драмон н это что а, это какое то ответвление рейф культуры например да ну да может быть за некоторые выпуски сейчас могли бы посадить что сейчас происходит с нейрофанком я его мало слушаю просто мне не нравится что мало, мало содержательная музыка Смотреть свое духовное сердце. Давай поговорим о твоих проектах, о таком проекте, как проект КАЧ. Какое ты участие там принимал? И чем это все закончилось? Ну, собственно, мы это создали с Сережей, начали, вот. Мы с ним познакомились в клубе Пар, и нас познакомили, как вот, ты же поэт, вот Стас тоже поэт. И мы давай играть в буриме, вокруг собрались куча людей, слушали нас. Вот и так потом появился у одного товарища диск группы Кровосток реки крови тогда еще он не вышел это альбом но у нас уже появился Я родился в Москве, на краю на в мы это дичайше слушали и вдохновившись вот решили создать что-то ну естественно собственным каким-то оптикой собственной но во всем, да, кровосток. Какой текст в кач был твой? Ну, в первом альбоме много, например Потом мы как-то расходились Мы с ним настолько разные люди Во-первых, у мне старше до 12 лет И, в принципе, ну, мы очень дружим все равно Созваниваемся каждый день Обсуждаем, анализируем Вот И, ну, что там? Я модельный бизнес Потом Просто песня Кач, потом мент прав. Я участвовал. Мы просто, как пишется текст, мы собирались, выпивали и просто травили, набрасывали как-то. Можешь какой-нибудь текст прочитать? Ой, я свои стихотворения, но очень мало какие помню. Что-нибудь из нового? Из нового? Вот э, как раз Серега какие-то мои исполнял вещи что там... В интернете все есть, За, заходите ко мне на это, на огонек. Там огонек. Все, да. заходите к стасу на огонек. слушайте группу Битый сектор, там я как раз тексты тоже пишу. Тот сайт мое духовное, еще среди мер Драмбейса и вообще в Питере ходит такой слух, что ты и Фиапан как-то связаны. Это так? Ну, для меня вообще мы все являемся единым светом и по большому счету ничем не отличаемся друг от друга. Так ты связан как-то с проектом Фиапан? Ну, нет, мы живем в одном районе, разве что только. Насколько я знаю, он жил в Копчине. Ну, ты знаешь его? Нет. А может знаю и не знаю об этом знаю, не знаю. Какие у тебя еще были проекты? Кроме качи Музыкальные? Да Те, которые достигли какого-то успеха Очень много, на самом деле, выдуманных команд и проектов вот. Всегда хотелось нам с товарищами сделать именно вот такой гей-проект Абсолютный квир вот. То есть даже придумали название «Гейзер» Одно из названий вот, и петь то, то, что понятно гомосексуалам Но так как мы сами э не гомосексуалы, а стрейт, То все проваливается Но мне кажется, это бы пользовалось дичайшим успехом Нужен какой-то такой хау, Ну, короче, гомосексуальная музыка Кстати говоря об этом у нас вот группа «Битый сектор» наибольшей популярностью как раз у ЛГБТ-сообщества пользуется У лесбиянок особенно Мы давали офигенные концерты в лесбийских заведениях Там «Унтервельт» или а «Поливотер» Ну сейчас нет Сейчас мы новый альбом пишем Пока рабочее название «Тяга» Это про спорт, про бодибилдинг в 2000-х годах был такой журнал назывался Закор. Он писал о музыке, о музыкантах И вообще было творчество Какую часть ты принимал в этом? Я его редактировал Мы выпустили два или три, три по-моему, выпуска Да, Мы хотели... Тогда еще не так был развит интернет И об, об этом, обо всем, о музыке Тяжело было достать информацию Всегда было То есть у нас там, если помните, был журнал Птюч, там, Ом какой-нибудь Там, Ровесник, может быть Я не, даже не знаю вот Я, собственно, хотелось что-то свое Пописать об актуальных каких-то свое видение Мы на чистом голом энтузиазме Все это как-то Какое-то время Почему он загнулся? Как всегда У человека закончились деньги Я Давай поговорим о Дерман Бейсе в чем разница до Рамбейс ценная Запада и России? В чем отличается? Я думаю, сейчас глобализм, уже глобальная какая-то история. Я не думаю, что они, ну, они отличаются, естественно, просто какими-то такими субкультурными особенностями. Может быть, особенно Британия там, да, там есть труд у которых есть определенная атрибутика там э, какая-то, да. Вот, они такие свитерки не носят. Вот. А вот такие кепки, кстати, может быть. Ну и, соответственно, может быть, какой-то этический кодекс может поведения еще что-то у журналистов есть. Интересно, какой. Вот. Ну, это все-таки все-таки все завязано на регги-культуре. там Может быть, растамания какая-нибудь и, и прочее. Вот. А у нас же всегда людям было сложно сориентироваться, как ты знаешь. То есть, ну что, драм это что? Это... Какое-то ответвление рэв-культуры, например, да, ну да, может быть. Кто-то это воспринимал как, как часть хип-хоп-культуры какое-то время. Действительно, определенные виды джангла, там, и старого, особенно, олдскула, всякий джамп-ап, там, ну, это скорее хип-хоп-история, да? Может быть. То есть, можно было так одеваться, там, и так далее. Но в основном, да, всех, и все, вот не, нету какого-то скрепляющего, кроме музыки, элемента. Я такого не нахожу. Поэтому да, отличия географические, конечно, разве что. Ты считаешь, что та культура лучше развита, чем наша? Ну, английская, конечно, она вообще... У нас, что называть культурой? Вообще вот, какая коннотация у слова культура, то есть культуринная, что-то. То есть можно панк-сцену панк назвать культурой, панк-культура панк -культура же говорится, да? Но при этом их поведение оно девиантное и как бы нарочито контркультурно. Вот. Так и контркультурное ли явление, там, драм бейс, например, или культурное. Большой вопрос. И... Я, я на самом деле не... Кроме музыки, как объединяющих факторов именно культурных, очень мало. Ну, что это может быть? Одежда, спорт, может быть, что-то такое и есть. Но это просто часть общей молодежной какой-то истории. Ты себя сейчас считаешь женоглистом? Ты сейчас себя считаешь? Троцкистом. Да не шучу. Это я когда-то отвечал, вот, Дима помнит, Псковский Вестник, какая-то газета. Вот, я в Псков приехал играть, и, а я всегда, типа, в интервью все время дурачился, и вот я там такие вещи говорил, типа, я троцкист. Когда все стали сталинистами, я был троцкистом, в общем, что такое я загонял. Но считали я себя настоящим джанглистом? Не могу сказать... Ну, конечно, в музыкальном плане в, по, я, конечно, в очень сведущий. Естественно, я там следил за развитием жанра, самого почти, там... Ну, я и потом наверстал, что я не в ввиду возраста там не получалось слышать. Вот. И, собственно, привычка говорить вот, между словами, постоянно появилась в результате этого. Вот. Вот. Так вот, друзья мои, у меня сейчас альбом «Dissident.Context», Давай, альбом. Так вот, расскажи, почему здесь диссиденты Контекст? Ну же... тогда, тогда проекта контекст как такового не было. Покажи его не было. и Просто мне нравилось такое название. По-немецки, контекст, контекст. Вот. А потом я и взял его себе, собственно, как псевдоним. Так. Вот, альбом 2004 года, мой второй сольный альбом. Здесь один товарищ мне недавно рассказал. Мы выступали где-то вот в этой кишке ада на Лиговском проспекте. Вот это. Лиговский 50, да? да. Где много-много всяких. Много. И один товарищ давно-давно не ходил уже никуда, и что-то вот мы там, знаешь, не виделись здесь 15-10. И он такой вот меня встречает, я его, обнялись, давно не виделись, но ну, очень давно. И вот он мне рассказал потрясающую историю, как uh, вот он с этим альбомом лег лё в психиатрическую больницу, у него там были проблемы там с веществами, и потекла крыша, он говорит, я слышал только его, вот, и он во мне вообще там, типа, даже в чем-то помог, и вообще он меня респектовал. Вот это вот история, да, такие люблю. Следующие у нас вопросы будут драм-бэйс-мама, это диджей Зимине. Вот она. Вот она подготовила большой блок вопросов и mm -hmm. сейчас мы начнем их задавать. Это отдельный блок? Это отдельный, да. Отдельный, вопросы да. от Зимины. Включаем голосовуху. Есть музыканты-авангардисты, которые придумывают что-то новое, а есть консерваторы, которые в том числе используют идеи авангардистов и продвигаются за счет этих идей. При этом на авангардистов падают все шишки, так как они представляют что-то новое, к чему зритель еще не готов и опережают время. А все лавры достаются консерваторам. Я считаю, что «Диссидент» — это такой музыкант-авангардист, который ну, опередил свое время и... Он получает хороший респонс от музыкальных критиков И от тех людей, которые изучают музыку Но при этом большинство людей Как оно вообще реагирует И как он относится к своей доле авангардиста Может быть, что-то такое, короче Отличный вопрос Как это покомментируешь? Зёма вообще, как всегда, красавица Богиня я что могу сказать? Да, напережать время нелегко с той точки зрения, что ты, соответственно, как бы не синхронизируешься с, с остальным обществом, которое, да, как правильно Зевна говорила, не готово, может быть, еще к этому будущему. Но это основной импульс для меня, по крайней мере, это попытка изобретения какого-то нового звучания. И оно и также может быть консервативным, например, вот мы с Димой писали вот этот альбом «Антракт», он, в принципе, как бы, мы брали э, все лучшее из прошлого, вот. и добавляли, как бы, какие-то элементы современные, но это вот именно такой ретроспективный взгляд. И мне, в принципе, хватает э, хорошей реакции прессы, и Монни настоящих. Всегда есть надежда, что неофиты, которые только что пришли к моей, допустим, музыке, в будущем, для них она раскроется еще каким-то образом, другими гранями, потому что человек растет, начинает... Нужно слушать больше фонограмм, короче говоря, тогда расширяй свой кругозор, и тогда будешь хорошим слушателем и можешь слушать вот Димины произведения, и мои. Для этого нужно сдать экзамен определенный, инициацию пройти. Мы это практиковали как раз в гнойной комиссии. Это тайная инициация с атрибутами садомазохизма, каких-то БДСМ практик. И, и через это люди приходят к пониманию нашего музла. Вот. И это вдвойне приятно. Представься. А, зовут меня Дмитрий а, Известен я под псевдонимом Cyberworm Киберворм, как кто называет в меру своего английского а, Я продюсер, саунд-продюсер, саунд-дизайнер, музыкант, композитор и прочие малооплачиваемые работы а, Я долгое время сотрудничал с диссидентом, со Стасом Мы, можно сказать, старые друзья и много всего вместе написали, включая, например, прекрасный альбом под названием «Антракт». Выпустили его пару лет назад. Если вы хотите его приобрести, приобретайте. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Ребята, да. расскажите, какие у вас совместно были проекты, чем они закончились? Есть еще какие-то новые? А, ну, у нас был проект, естественно... Фантом Оркестра и Контекст бенд У нас был два таких. Да. Они были примерно в одном составе. Это мы со Стасом, это был Аспект и Флейтист. Он же Диоген себя называл, но никто да. его так не звал, все звали Флейтист. Это... Знаете почему? Он играл на флейте! Да, мы приглашали различных музыкантов, просто вот любых джазовых, они очень хорошо ложатся. То есть, ну, импровизация шла хорошо. Можно было очень много бухать. Да-да-да. И главное, что просто дилей повесил, да. такой. И любой инструмент хорошо звучит. Можно просто взять ведро и бить по нему палкой. И да. если с дилеем, это будет круто. И, в общем-то, фантом оркестра представлял себя что-то такое, как автоматические удовлетворители. Тоже искупчены все, тоже в душе панки, и приглашались играть все, кто умел хоть как-то. Да, с нами иногда были приглашенные саксофонисты, вокалисты, кого там только не было Но это проект такой был чисто шоу-проект, мы ничего не записывали У нас не было даже какого-то э, материала У нас были такие Либо вроде свои, как подложки свои Либо свои треки мы ставили, под них что-то импровизировали Либо какие-то подложки, я помню, делали, у меня был электрайт какой-то старый я на нем что-то делал, и под него аспект на басухе что-то подыгрывал, флетис сверху подыгрывал, и диссидент, у него был инструмент, назывался мистер Монитор. Да, я диджей <laughs> Он просто брал монитор, нежно его поглаживал и говорил о нем, как он его любит. Я девушка, это был Паш, Паш. Как ты думаешь, как будет развиваться в ближайшие пять лет? Ну, вот сложно сказать, это скорее лучше обо, всем, обо всех стилях говорить, как они будут развиваться. Как мне видится, то есть именно музыканты, которые именно жанровые, то есть вот драм and Bass мы по канонам по каким-то там пишут, они экспериментальщики. Вот, а тут, ну, не знаю, это же вот, как куда мейнстрима заведет, так сказать, лиха, кривая кочерга То есть, это получается, что людям больше всего заходит, так и будет развиваться А как им можно приугадать? Что-то, наверное, что-то такое тривиальное и ненавязчивое Хорошо сказал, запутано, но я думаю, наши зрители разберутся Да давно на музыкальной сцене вот скажи пожалуйста что бы ты изменил на ней? Mm. что бы ты поменял на музыкальной сцене россии возьмем петербург ну мне вот у меня есть какие-то вот романтические социалистические коммунистические может быть какие-то надежды, и было бы круто, если бы творческим людям, действительно серьезно занятым этим трудом, вот им бы государство воплотило какой-то влфер там, вот, и они бы занимались спокойно бы этим делом. Типа, как... как есть TikTok-хаус, а здесь это типа music хаус Да нет, просто вот это в Голландии, по-моему, или вот, Министерство культуры платит своим художникам. Про музыку. Ты можешь посоветовать нашим зрителям три лайфхака успешного тарака? А это Стас Диссидент. Что ты посоветуешь? Именно успешного, чтобы его больше слушали. Да? да. Ну, это должно быть... Да, Во-первых, что-то... вот Меня всегда критиковали с э, самого начала моего пути. Говорили, что у меня музыка загрузная. Вот, э, э, нужно, чтобы было не загрузно. Нужен незамысловатый мотив. Все должно быть очень громко, перекомпрешено. Так, чтобы все на телефонах могли слушать. Вот, и тогда будет успех. Автомобиль! Еще у Стаса в детстве было бандитское прошлое, то есть вернее у его отца было бандитское прошлое, и может быть какие-то забавные истории из его детства, как его похищали бандиты. И также интересно было бы спросить про его карьеру, скадера и вообще карьеру в кино. но это мы уже спрашивали. Вот. Тебя похищали в детстве, скажи? Да, было дело. Расскажи эту историю. Кроме того, что меня похищали инопланетяне, ну как похищали, там все было особо <служда> согласие. И потом мне стерли память, я об этом ничего не помню. А, да, действительно, вот я уже говорил, что мой отец был, естественно, в криминальные круги за свою спортивного вот этого деятельности и соответственно все такие я не знаю там такие имена я с ними был знаком лично здоровался. как тебя похищали там кумарин такие есть у нас бандиты заняты малышев они там с моим папой в армии служили в спорт вот. и соответственно оттуда тоже ноги растут и вот какой-то был э, очень лютый замес очередной там по поводу бизнеса моей матери по-моему у нее там ресторан был и что-то, ну это типичные были разборки, вот эти крыши там и так далее. Ну и вот, меня как-то похитили, но незаметно для меня. То есть меня просто там везли куда-то, там дали игрушки, вот. Но все переговоры потом, все было записано на такие микрокассеты, я потом через несколько лет нашел их там, про выкуп, в общем, вот такая была история, да. Но я даже не заметил этого. Что за выкуп был? Ну, я не помню, ну там серьезное на кону стояло. А раньше, когда мы начинали играть только живую диссонанс когда группа, мы, у нас был монитор для выступлений от кассового аппарата черно белый вот такой. И весь системные блоки таскали а. с собой. Да-да-да, я тоже таскал да. с собой системный блок, ровно до момента, когда у меня украли его в гей-клубе «Грешники». У меня там реально украли системный. Это был знак. Да, не связывайся с этими. Помнишь какие такие заведения, как фабрика этих утерянных велосипедов? Да, да, да. Потом Ванце. Клим Ворошилов. Клим суперское было да. место. Потом. А они Утспарта, были. который находится сейчас в Анненкирхе. Ага. Как бы то есть мы все получается выступали всегда на Амвоне. Ну, вот, непосредственно а гримерка была там где священники тоже должны посоваться довольно А да закрыто. там место такое намоленное да, было да, и это... там такой запах священников и маленьких детей <laughs> Да да да ну и плюс того что мы курили Мы курили только сигареты тогда можно было курить в зданиях Да везде был на вообще прекрасные времена Да, и вечно пахнет сигаретами и алкоголем. И, и таким потом еще. И, и сыр, да, да, я да. Не вспоминайте, типа, помните запах тоннеля? Вот, вот, вот он, вот именно такой подвал, отцаривший. Я помню, как-то в тоннеле была вечеринка, и там просто сломалась вся канализация, и там просто вытекла вода да, и да. замерзла. Там было так холодно, что вода замерзла, и люди реально плясали на катке. И это был каток не просто вода там из канализации, а там и... Мочай, и кал, и люди танцевали просто на моче и кале. Это была реально безумная вечеринка, и это был, причем единственный раз, когда я был в тоннеле, а я был всего один раз, потому что... это вот именно случилось мой единственный раз, когда я там был. Потому что я начал тусить буквально вот через... как его закрыли. И когда его открыли, я успел один раз сходить, его снова закрыли. Так что у меня там была ровно одна вечеринка. Okay, mm -hmm. Я много. Был один интересный случай, когда Шульц, значит, было выступление диджея вот такого черного парня. В время очень часто. Да-да-да, я помню. Да. Вот. И, значит, мы зашли в эту в клетку, в клетку, где Собственно, джей выступали откуда из клетки. Да, да, да, Загоны. там была такая клеточка. И в этом обезьянике, значит, и мы с Шули там что-то выпивали рядом, там ну, сильно были пьяные И, Шуля... и значит, а рядом вот стоит сумка, значит, с пластинками вот, считай, вот так. Mm -hmm. и СС. И Шули наблевал ему прямо в сумку с пластинками. Oh. Да, это... Я не знаю. Позорил Россиюшку. Да, представляешь, так играешь? Играешь. играешь, ты играешь, в другой стороне будет. За пластиночками а там такой товар я думаю если б, скажем тебе в голландии голландец наплевал я думаю ты бы отнесся с уважением да. к этому а поэтому билевосине. я в голландию ездил без пластинок вот это же потом он все в самолете вез вообще про Блевантосы это очень интересно, Меня много случаев Блевантосов в клубе интересно. помню я играл, я все время мне как-то вот кто-то меня сглазил я иногда играю с группой ЛВТ а а Качества диджея. Я часто напивался гораздо сильнее, чем артисты с микрофонами. Это, конечно, то еще, то еще, значит. И было одно выступление у них в клубе Манихани. Помните такое? Да, да. Вот, и он, по-моему, чуть ли не до сих пор существует. И... Вроде не существует. Да, и всегда он значит, славился своей охраной охреневшей. Но он славился не столько охраной, а сколько тем, и... что вечеринки там кончались всегда одинаково. Да, и вот я как-то вышел. Там, значит, открыли второй этаж. И после выступления я из гримерки я не выдержал. Я захотел блевать. Но э, туалет был закрыт я до очередь еще в него. И я прям спирил так, о, наблевал и потом понял, что я наблевал ровно на охранников, которые там стоят. Я думаю, и... не впервой И они еле-еле я там как-то отмазался в общем это кошмар. Сказал не мое. Я просто рядом стоял. Ну, вот Почему-то я всегда сухим из-за воды выходил в отличие Они от а тебя мы в бассейнские. Да-да-да. Был такой. Я, я... Да, ну вы меня чуть не убили, потому что я выныриваю, а у вас всех такие рожи белые, я такой, что такое? Ну и выяснилось, что моя голова пролетела буквально а, в да, сантиметре да, да. от края бассейна. Да, я могу, мог бы с нами сейчас Да, сейчас бы плавал в бассейне до сих пор. И, конечно главный наш проект с тобой, это гнойная комиссия. Но это был не столько музыкальный проект, сколько этот. три Три Трипотня, и подня, как мы его называли. Да, да. И, собственно, мне кажется, вот правильно Дима сказал в предыдущем блоге, что за некоторые выпуски сейчас могли бы посадить по нашим законам. Этих выпусков никогда не было. Мне за что сажали. Даже твоя загруженная музыка, она вызывает малашки много где. Да, учу... вот нет, просто это то, что ты спросил у меня, успешным. А если, как я понимаю, успешный, ну, там, допустим. Как ты понимаешь? Ну вот если я считаю свой трек успешным, он, конечно, должен понравиться мне. И, соответственно, если он успешен, то я его заканчиваю. Это успех. Вот. Потому что если его не заканчивается, то он, видимо, просто не прет. Это Такой Такие песни доделать да, не надо. Вот и тут должно сложиться как бы многие факторы то есть это прежде всего дол... вот нужно поймать груф, то есть именно работа барабанов и басов здесь ритмической составляющей вот эта связка когда начинает прокачивать будет любой стиль вот можно уже тогда это как на шампур насаживать уже другое содержание дополнительно вот. и поймать грув в общем то это и есть успех где ты сейчас берешь вдохновение я всегда брал отовсюду вдохновение. То есть вот что касается музыки именно, то, соответственно, вдохновляет другая музыка. вот И часто бывает, что это не современная музыка совсем. Вот. То есть сказать, что сама жизнь подталкивает какие-то переживания. Там, мне сложно. Скорее, это вот просто фантазирование такое. То есть, что может вдохновить? Это литература, кино. Какие фильмы ты посоветуешь посмотреть нашим зрителям? Обязательно нужно посмотреть фильм Гиндза Обязательно нужно посмотреть фильм Апокалипс Нау. Обязательно нужно посмотреть фильм Солнцестояние Маяк. Обязательно нужно посмотреть фильм "Голова ластик линча", "Любовь и голуби". я знаю, что ты еще очень много читаешь. Ну, я да, люблю. Либо художественную литературу, либо техническую. Да, я люблю художественную литературу больше всего современную русскую. То есть э, мне очень важен русский язык настоящий. Переводы идут хуже. Классику читаешь? Да. Я вот э, очень Антона Чехова люблю из классики. Сейчас в Какую последнюю интересную книгу, которую ты прочитал? Ну вот Пелевина, новый роман, трансгуманизм, инкорпорейт, это хорошая. И Сорокина э, Доктор Гарин. Интересно, да. «Пелевина» вообще. Ты очень любишь Пелевина. Да, обожаю, конечно. Коллекционирую книги и Сорокина Ну, я, я вот именно коллекционирую авторов Некоторых, особенно дорогих До сердца Что ты пожелаешь Юным джанглистам, Которые сейчас подрастают И начинают писать музыку, уходят на мероприятия Вот именно что бы ты пожелал? Ну, пожелал бы Посмотреть На бриллианты прошлого Там на таких Авторов, как Фоток обязательно а, ну вот э, да блин, у меня, у меня просто имена там огромным списком вот э, слушать то, что выпускали Good Looking в свое время, то есть э, расширять свой кругозор и э, не зацикливаться на, только на Drauman Base обязательно, потому что Dramon Base, как и любой другой жанр, он э, такой кроссовер. То есть он впитывает в себя как губка, кто отовсюду может брать для себя пищу, пищу для сэмплинга и прочего. И, вот, и Его draman как вы знаете, бывает абсолютно какое угодно. И объединяющим всего Является только скорость, получается вот. Поэтому я люблю называть Себя 170 То, что, чем я занимаюсь, 170 BPM Электроник Следующая Еще Стас был одним из первых людей Которые Придумали нейрофанк в мире И почему он отошел от него Почему перестал писать нейрофанка, что он думает о современном нейрофанке Ну, скажем так, я этот стиль не придумал Просто в России я первый выпустил в этом стиле музыку Как раз в 2003 году Е, ее, на самом деле, по большому счету Это звучание сформировал Матрикс и Косфо Консу там оптикал каким-то То есть это, для меня нейрофанк Это прежде всего прием работы с басом То есть это его Говорящее качество Чисто, как бы Его изменчивость Диверсионность в процессе Вот Это и, в общем, как прием Я его использую до сих пор если мне хочется что-то с басом такое учудить. Что сейчас происходит с нейрофанком, я его мало слушаю, просто мне не нравится, что мало содержательная музыка. Она как будто просто повторяется, одна и та же песня. Вот. Кто громче. Поэтому... Эм, да вот. Я 2005 год, Драмбейс Конвенция вот, Вы выступали, что было после? Что было дальше? А, это ты про драку? Ну как драку, мы наткнулись на каких-то в общем пьяных курсантов и что-то там ну, с мы ними Мы после уже Да, после фестивали. выступления мы сами были не совсем трезвы Ну и С инструментами Да, да, да, с инструментами, да. у него была Yamaha DX27 DX А у меня был Electripe Красненький, короче, сэмплер, который забыл уже, как называется. Вот и что-то не поделили мы с курсантами, а точнее не поделил Стас, потому что я чуть-чуть отстал. Они мне сигарету просто попросили. А, они попросили сигарету, а Стас им дал по голове синтезатором. Ну, в общем, там случился какой-то конфликт, и там их было человек 8, может, что-то много, я помню. Наш друг Леша побежал. Да, брат. наш друг Леша побежал за охраной, а мы начали отбиваться. Ну, как, Стас начал отбиваться, а я синтезатор аккуратно положил на снег и накрыл его своим телом, чтобы, да, он, не дай бог, с ним ничего не случилось. Лег на амбразуру и, собственно, как... Да, да мне немножко помяли бока, и... А Стасику, по-моему, чуть-чуть зубы выбили или кусочек. Нет, только клавиша. А, клавиа, клавиш. Ну вот, да, была такая с обгрызненным зубом И клавиатура. Были случаи вообще не, не раз разгромов те времена. Мы как-то Зимине разгромили «Пятница» в гримерку просто потому, что я играл, ну, не нетрезвую очень, всякую музыку типа «Гражданская оборона» там такое ставил. И ребятам, которые организовали, очень это не понравилось Мне попросили впервые, меня, еще и на втором танцполе, как казалось, кому, какая радость В общем, нас Зема это дико возмутило, и мы там все разгромили Это от а тема Авдидже Недавно вышел твой новый релиз на лейбле Аудиопутик. Расскажи про него, пожалуйста, как так получилось, что именно на этом лейбле Это сольный релиз или там ремикс и совместная работа это очень интересно, когда издатель задает вопрос э, про собственное издание. Естественно, тема э, дело в том, что я просто очень уважаю твою деятельность, твой талант, твой опыт, твою красоту, ум, э, витальность, витальность. И поэтому я решил выпустить у него трек «Добмолах». Вы можете его уже купить, послушать э -э, на Лэбли аудиобутик. Еще один наш зритель, это Слава Голыгин, спрашивает у тебя, как произошел переход от Sky-Fi к экзотерике? А, от Sci-Fi. А, да, sci да. От, от научной фантастики к экзотерике. Ну, да. переход, не, не, не, скажем, <клёх> да, в концептуальном плане, э на самом деле эти две вещи перемешаны, они перемешиваются для каких-то более техничных моментов, технологичных, то есть техноэндром, если просто техно. Лучше подходит концепция научно-фантастическая, с соответствующими сэмплами, звуками космическими и так далее. Тематика НЛО у меня присутствует. Вот. И также есть магический канон, когда вот мы лейбл опасает одно время, мы как раз на этом концентрировались. Вот альбом с о флютродиссидент, Бокс об этом как раз, это а, оккультизм а, и ну, какие-то темные, темная, ну, как бы, нижний астрал и нафи. Переход как бы не произошел, вот, возвращаясь к вопросу, а просто научная фантастика смешалась а, с мистикой, то есть, грубо говоря, ТВ-3 смешалась а, с РЕН-ТВ. Окей. Следующий наш зритель, это Триски11, спрашивает Как Стас с помощью своей музыки меняет сознание людей? Мое вот изменило. Я вообще, когда слушаю его музыку, как будто трепую. мое сознание изменяется. Как так можно вообще? Вот, это прекрасный вопрос. И когда получается передать состояние в композиция тогда вот и можно считать успешным эту композицию, и каждый человек, нельзя забывать, слышит по-разному у каждого с разными звуками свои ассоциации вообще частотный спектр того, что он слышит от ума можно слушать музыку, то есть пытаться понять какой-то контекст временной, там, стиля, жанра или тексты, если это песня вот, собственно, и состояние, в котором пребываю я, которое я хочу передать во время того, как я пишу эту музыку, и когда она откликается в душах других людей, когда они какой-то психоделический эффект выхватывают, это всегда приятно, и такие слушатели, в общем, не нужны, для таких я и пишу. Это именно медикаментозный и психоделический эффект музыки. Которые, безусловно, есть. Есть и хитрости, как там, работа со стереопанорамой очень хитрая. То есть, есть такие психоакустические приемы, которые тоже работают. Но с хорошей акустикой желательно наушники. Используйте хорошие. И тогда вы по каждую деталь прочувствуете и проникнете. Кстати, этот же зритель наш говорит, он, что ты обещал взять его ученики. Только осталось ему в Питер переехать. Ну вот, переезжает, пусть и... И с тобой можешь связаться, ты возьмешь ученики. Да, я практикую иногда. Так, следующий наш пользователь это Вячеслав Лощонин. Вопрос, который определи время. Кто виноват и что делать? Виноваты мы сами. То ж, своими негативными вибрациями, низкочастотными, мы порождаем и притягиваем к себе подобные негативные состояние вещи события вот. если вибрировать на более тонких уровнях на более высоких это касается всего то соответственно и результат положительный и соответственно как бы, если человек научится настраиваться самим собой прежде всего то и поймет что виноват во всем он и что надо делать надо менять себя, вот, кто виноват, ты виноват, что делать, смотреть свое духовное сердце. Так вот, Дим, расскажи про свое оборудование и вообще, чем ты занимаешься здесь, среди всех этих железок? Среди всех этих железок я занимаюсь... Мастурбацией. По большей части. Но иногда я сижу, делаю звуки, потому что моя основная работа это саунд-дизайнер. Я делаю звуки, пресеты для каких-то синтезаторов, я делаю э, сэмплы. Я их частично выкладываю бесплатно, частично продаю. Сайт rhythmlab.com, но если вы из России, вы их не купите, потому что э, у нас PayPal не работает. У меня, к сожалению, только через него оплата. Но ссылочка, да, в описании. Можете скачать. У меня достаточно много всевозможных бесплатных сэмплов. Надеюсь, они помогут вам в творчестве. У меня там огромное количество брейкбитов, которые я подрал с пластинок. Или с дисков, или из флаков, из чего угодно. Главное, что не из mp3. Они в хорошем качестве, лежат у меня на сайте. Через какое-то время, короче, наоборот будет. Да-да-да. Винил бывает mp3 да. Аутентичный фар. звук да. Итак, сейчас у нас еще Очень важный вопрос Это от Кости, диджей Гвоздя Самый мощный драм-н-бейс проект За все времена Диджей Гвоздь Пиратская станция Вопрос такой Костя Тебе Наверное, комиссия с позиции сегодняшних лений Типа разных тип ток-шоу Что было дальше и Бла-бла-бла. Не, ну я считаю, что у, у гнойной комиссии нет и не может быть конкурентов. Это совершенно из ряда вон выходящее явление. Мы его никогда уже не повторим. А, а можете повторим, но это уже будет совершенно, вот как спрашивает Костя, другой контекст временной. И вообще бы интересно было, как это сейчас звучало, бы, потому что очень многое сейчас запрещено, очень много чувств задевается различных у всех людей вот это хорошо что наше общество стало более чувствительным соответственно можно есть что задевать а там мы конечно то есть не это самое мягкое что можно чем можно описать вот и костя принимал эти участие у нас в программе это было ей кто, кто хочет на торрентах можно все это скачать она лежит так, следующий вопрос. Следующий наш пользователь, это Артем Спаркс. Спрашивает, какая у тебя уже скорость, первая или вторая космическая? У меня гравитационная скорость. Мгновенная переброска. Телепортация. Следующий вопрос. Наш зритель Алексей Пеков спрашивает. Здравствуйте, Станислав. Сейчас больше... Добрый вечер. Станислав, вы сейчас больше диссидент или контекст? В данную момент, в секунду? В данный момент времени жизни. Ну, сейчас я больше диссидент, потому что я как раз сдал альбом новый в Лондон. В Лондон сдал. И жду его выхода. Должен был в этом году выйти, но чуть-чуть задержалось из-за пандемии. С заводов виниловых, у них больше заказов они... Мейджор лейблы стали дико, дико выпускать пластинки всяких непотребств. Вот. И, соответственно, маленькие лейблы, независимые, остаются не у дел, Потому что у них, ну, соответственно, сделки-то, контракты поменьше, и их оставляют на потом. И вот на год вот задержалась, но будет в начале года. Альбом называется Half Space, полупространство. И я прям жду не дождусь, когда эта пластинка выйдет, потому что я и очень доволен. Следующий вопрос от нашего пользователя Рома Шанин спрашивает Какое будущее ждет начинающий музыкант в России? Забвение, социальная неустроенность, проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом, также собственным Вообще, бытие бездомным немного становится По пути проституции, наркоторговли идут вот. Что может еще ждать? Я думаю, что можно послушать песню группы «Кровосток» «Можно сдохнуть». И там ответ четкий на этот вопрос. Следующий вопрос от нашего зрителя. Это Антон Уточкин спрашивает. Станислав, когда вы найдете истинную любовь? Я нашел свою истинную любовь. И она – это, безусловная любовь к абсолюту. Продолжаем вопрос от «Зимине». Стас, на чем творчество это вырос? Ну, по большому счету, если заглядывать совсем в какое-то вот глубокое детство, я никогда не забуду момент. Мы отдыхали в Геленджике. Это еще советский Геленджик. И вот на улице устраивали вечеринки для отдыхающих ночные. И тогда вот была популярна Ламбада, Мираж комбинация вот такие вещи я помню и там еще такой стоял эстрада такая и вот на эстраду самые смелые выползали и танцевали и я вот помню меня долго я стеснялся стеснялся на меня вытащили на эту эстраду и я начал отжигать короче и, и вот это вот на э, э, э, э, ощущение и с тех пор я вот э, вообще все что угодно могу слушать и найти кайф в этом а иначе как жить вот если музыка звучит отовсюду вот нужно как бы пытаться ловить от нее кайф а как еще если раздражаться постоянно то <свы> плохо будет. как ты подделывал год рождения чтобы тусить маме И почему стеснялся что тебе было 13 лет когда вышел на сцену <свы> ну да было делал я себе приписывал 5 лет вот а, долго ну блин, ну я был совсем мелкий просто, вот, я думал, что меня не примут и будут всячески прикалываться надо мной, как на малым. я вот пять лет себе прибавил. Все очень удивились потом, когда правда вскрылась. Я помню тот момент. Я уже, и честно говоря, я уже и сам запутался, сколько мне лет, поэтому это нафиг, это вопрос вообще. То есть ты специально подделал возраст, чтобы тусить со всеми? На самом деле, этого, может, было не делать, но я делал. То есть я даже скан паспорта там кому-то посылал, когда на гастроль, чтобы ехать. Я нолик этот исправлял, короче. Итак, спасибо, что посмотрели интервью. Я Дима Баш, это Стас Диссидент. Напиши комментарий обязательно под этим интервью, что ты думаешь о Стасе. Он все их прочитает. Поставь колокольчик, подпишись на канал. И не забудь по Patreon, ссылки все внизу. Спасибо, Стар, ты был здесь. вот, Очень благодарен тебе. И последний-последний вопрос. Кого бы ты хотел увидеть в наших следующих интервью? Давайте посмотрим на тематику. Окей, хорошо, все принято. Все, всем пока, всем спасибо. Пис.